Приветствую вас, с вами Тесрок, и сегодня я буду подводить итог уходящему году, а также проведу достаточно неплохой розыгрыш, в котором шанс выиграть будет у каждого. Ну а сейчас хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в этом году. В первую очередь это моих подписчиков, а также несколько каналов. Первым же мне хотелось выделить канал Цердум. На этом канале вам никогда не придется скучать. Ведущий частенько проводит стримы, и они дополняются доброжелательным общением с чатом и просто добрым юмором. А также сейчас он собирается провести собственный турнир. Ссылка на Цердума будет в описании. Вторым каналом же является Рейтник. Кстати, я здесь засветился на парочке стримах. Кому интересно, грянет. На этом канале также происходит абсолютная идея. Доброжелательных стример. Также в этих стримах еще и участвую я. Общаемся, играем, читаем чат. Ссылка также будет в описании. Ну и приступим к тому, ради чего многие здесь собрались. А именно розыгрыш. Главным призом розыгрыша будет Mortal Kombat 10 Premium Edition, вторым местом будет Two Worlds, а также три места по 50 рублей. И еще два места, которые будут позволять сыграть со мной в любую игру, которую у меня есть в стиме и не только в нем. Например, те, которые вы видите на экране, и другие. А сейчас я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше. Тут все достаточно просто. Под этим видео нужно будет написать практически любой комментарий, только без каких-либо оскорблений, и придумайте что-то кроме АБВГД. Допустим, пожелание кому-либо с Новым Годом было бы достаточно приемлемо. Поставить точку и любой знак препинания, написать ⁇ Участвую ⁇ чтобы я знал, что вы участвуете в данном розыгрыше, и все было понятно. А также указать свой Steam ID. Если у вас по каким-то причинам нет Steam ID, то можете указать VK ID. А сейчас перейдем ко второму этапу. Второй этап крайне прост. Он заключается в том, что надо поставить лайк под видео и подписаться. Я это буду обязательно учитывать и проверять. Третьей частью является открытие своего YouTube-аккаунта, чтобы я мог видеть, что вы на меня подписаны. А также открытие плейлиста, где указаны все ваши лайки. С помощью него я смогу проверить, сделали ли вы все условия или нет. Те, кто не совершил данную операцию, то к сожалению, автоматически убывает. Подробнее об этом можно узнать на любом видео из YouTube. Но сейчас я бы хотел вас поздравить с наступающим или уже наступившим Новым Годом. Я хотел бы пожелать в первую очередь вам удачи в грядущем Новом Году или уже наступившем. Я хочу, чтобы все ошибки, которые вы допустили в прошлом, не возымели на вас эффект в будущем. Также я надеюсь, что вы останетесь на моем канале, ведь за этот год я выпустил достаточно много видео, но это не главное. Главное то, что я многому научился. И с каждым днем я учусь и стараюсь делать свои видео еще лучше и лучше ради вас. Всем спасибо за просмотр. На самом деле мы просимся чуть-чуть позже. Я хотел бы попросить у вас подписаться на канал Цердум, а также на канал Рейд. И хочу упомянуть, что те, кто выполнит мою скромную просьбу получат небольшой бонус в виде увеличенного шанса в розыгрыше. Ведь я считаю то, что те люди, которые досмотрели до этого момента, прослушали мое поздравление, реально интересуются каналом. И у них должно быть больше шансов, в отличие от тех людей, которые пришли сюда исключительно за халявой. Ну, господа, те, кто выполнит мою просьбу, получат дополнительные шансы, и я вам это гарантирую. Всем спасибо за просмотр, с вами был Чисрок.